Say again. I say it's Do you have a gust, uh, gusting one five to two five. Right? All right. Good hey, uh, what's your ETA, Hanji? Всем привет, дорогие друзья, подписчики, мной и зрители. На канале Тайна НЛО вы сегодня увидите много чего интересного. Подпишитесь, оставьте лайк и самое главное, не забудьте поставить комментарий. Этот необычный видеосюжет как раз напоминает о том, что нападение НЛО противосвязано с нашей планетой. Где и когда никто не может точно уточнить. Но суть в том, что этот объект НЛО нанес по БТРу, который был закопан в земле для какого-то, можно сказать, нападения. Может военная база, может еще. Но необычным лазерным таким лучом он поражает полностью этот БТР. Потом он, скорее всего, прочесывает дальше необычную угрозу, которая, скорее всего, может быть неподалеку. Этот видео... Который вы видите, было шокировано для военных. Но что на самом деле НЛО хочет этим сказать? Много уже странного происходит на Земле, кроме войн, кроме аномальных природных явлений, еще есть и объекты НЛО, которые никто не может доказать и даже показать правдивость или все-таки ложь. Субъективное мнение мое о том, что мы с вами видим и слышим, это только начало показать вам. Но самое интересное то, что НЛО уничтожил военный передовой вертолет. То есть этот объект просто-напросто Ударил каким-то необычным оружием и вертолет просто рухнул на землю. Утверждают очевидцы и несколько военных, что этот вертолет должен был контактировать с НЛО. Но что-то пошло не так и объект нанес сокрушительный удар по вертолету. Мы конечно можем ошибаться где, когда кто-то утверждает, что это Китай, кто-то говорит, это Канада, а в-третьих говорят США. Правдивость видеосюжета маловероятна, но мы с вами будем дальше наблюдать за необычным форматом объектом НЛО. Конечно, есть множество других тактических нападений, которые привели НЛО к ужасу, но мне кажется, что, скорее всего, сейчас люди пытаются достичь Необычная технология Чтобы править мира. Но пока что им это не удалось И мы видим картину с маслом Как это все происходит В открытом месте Еще один необычный Видеосюжет утверждает Что необычный Объект НЛО Нанес по F-16 самолету Опасный удар В общем самолет Летел для Разведки необычного, можно сказать, и странного момента. Объекты НЛО зависли недалеко границ США. США отправила туда самолет, но что-то пошло не так и случилось необычное. Самолет загорелся и начал дымиться. Внутри находился пилот. Что происходило дальше, неизвестно. Но мы можем, дорогие друзья, считать что-то здесь не так. Скорее всего, может и фейк, а может правдивость. Но мы видим, как необычный самолет дымится. Рядом, скорее всего, может и находился кто-то. Мы видим, как необычный человек пытается, скорее всего, выбраться из этого пекла. И что происходит дальше, нам только известно, как дрон снимает всю картину. Скорость самолета было где-то 300-400 километров. Он просто-напросто начал снижать. И мы видим, как пилот этого самолета выпрыгивает с горящего самолета. Говорят, что пилот жив, но как НЛО так нанес удар, никто не может объяснить. И как загорелся вообще этот самолет. Вот еще один интересный видео, который засняли очевидцы. В общем, это необычный формат инопланетного человека, или, как говорят, пришельца, пытался наладить контакт. Говорят, дорогие друзья, множество пришельцев среди людей, которые никто не может объяснить, как они появляются. Но в этих местах есть страшная и очень интересная история. Не так давно в этих местах находилась деревня, но суть в том, что здесь проживали около 200 человек. Потом случилось нечто. Наподобие метеорита упало неподалеку от деревни в сторону гор. После нескольких дней стала происходить ужасающая картина. Начал пропадать скот и даже местные животные. А на днях вообще пропал человек, и люди стали переживать. И они Отправили охотников на разведку и увидели необычную сущность, которая потерпела крушение. То есть НЛО потерпела крушение и существо начало питаться едой. Но суть в том, что страшные явления намекают на страшные вторжения. Скорее всего, НЛО пыталась улететь обратно и наладить контакт с людьми, но так и не получилось наладить связь, чтобы дальше мог он лететь на свою, можно сказать, историю. Но вот такие дела. Ставьте лайк, подписывайтесь.